Позорла счастья, успехов. Удачи. Давай. Привет, это я. И сегодня мы будем действительно вместе с тобой, не побоюсь этого слова, творить, создавать историю open кейсов с чистого листа. Мы будем открывать кейс за 500 тысяч рублей бесплатный и кейс за миллион рублей. Ваше аплодисменты. Мне жалко тратить лям на кейс, тем более, когда у меня есть связь с админом сайта, поэтому, ну, прошу меня простить, лям тратить не хочу, но кейс за миллион снять, открыть очень хочу. Поэтому, надеюсь, вы, человека поймете, как минимум это интересно. Поэтому ссылочка на сайт, да, она будет в прикреп. Там же промик наш 35% процентов к депозиту, и этот промо можно применить в барабане. Контент будет реально интересный, и вот давай сейчас просто подумаем, кейс за лям, за миллион рублей рублей. Я посмотрел, что они туда положили, и, конечно, окупить этот кейс можно, ну, вот вы сейчас увидите вот здесь вот на экране за место меня стоимость Драгонлора прямо с завода сувенирного он стоит от 4 миллионов рублей. Не знаю, есть он на маркете или нет, но в теории он может выпасть, потому что это кейс залям, блин. Также из интересного там есть наклейка голографическая котовица 2014 -го года iBuyPower. Она стоит от миллиона 400 тысяч рублей. В остальном, естественно, Естественно, любой Dell пойдет, ВОЙ статрековский какой-нибудь прямо с завода тоже пойдет, в общем, будет интересно, Буду ну, реально, простите, что ни, человек не стал лям закидывать, нет таких денег сейчас, которые я готов потратить на ролик, да и я этого не хочу, поэтому, ребят, долгое вступление, сильно уж затянули, просто поддержите лайком и мне этого, поверьте, хватит, кейс за лям рублей на канале человек человек погнали!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 Я сейчас, знаешь, медленно буду открывать окно, чтобы ты ты-то увидел лям рублей на балике. Ну что, погнали. Я вам сейчас покажу эту тему. Вот он, кейс за лям за 10 миллионов. Я сомневаюсь, что там будут лежать скины, но его еще не открыли. И не факт, что когда-либо откроют. Кейс за лям. Что тут есть? Естественно, все культовые наклейки Котовицы 14, сувенирный ДЛ, э, статрек Вой, живая изгородь, ящик Мандоры. Ну вот это вот кал. Да, вот тут можно употребить это слово, потому что кейс стоит 1 лям. Лимон Лимон рублей, блин Дожили, вот, раньше вот реально, когда я только начинал, мы открывали кейсы на полторы тысячи Сегодня у нас easy дроп, сегодня я хочу открыть коллекции, я закинул 550 рублей, и да, ребят Сейчас же залям. ладно, уже много-много миллионов было Короче, что отсюда надо, Dell сувенирный и Power. Тут две наклейки, одна обычная, вторая голографическая Обычная, стоит, наверное, в районе 200 тысяч рублей, примерно, ну да, 150-200 где-то, может 250 даже Сувенирный Dell, это уже поинтереснее Также кейс за полмиллиона депа. Вот он, бесплатный кейс девятый У вас на 35% бонус Плюс вот этот барабан можете крутануть Аж два раза, потому что промик на него тоже работает Все в прикрепе будет Ну что, поехали! Первый бесплатный кейс Это мы все откроем фастом, потому что это, я думаю Не так интересно, как уже э, Кейс за миллион рублей Тем не менее, блин, <с des> почему нет? Второй тоже фастом, хотя 114 Неплохо, этот кейс дается вроде От 500 рублей пополнения, но Это не самая главная часть ролика Поэтому мы пропускаем. Три Третий кейс, он, вот он дается от 500, нормально, уже хорошее начало, конечно в нынешних реалиях это не так много, но пойдет, потому что кейс все-таки от 500 рублей депо, 300 тоже неплохо и еще 300. Нормально, нормально, но мало Это сейчас вообще ничего Вот четвертый кейс уже начнем открывать Обычными открытиями, потому что ну, он поинтереснее Вот я не помню от скольки какой Тут этого не написано, только после того Как ты кейс откроешь, да, три, три раза Уже будет понятно, смокинг Не очень круто, но ладно Кстати, хочу посмотреть все-таки Да, третий кейс от косаря дается, но он уже был поинтереснее Значит, этот от двух пятиста Может от пяти, но мы это все посмотрим Но это, этот кейс Четвертый бесплатный пока не Ничего не выдает, черный лотос выпал, 124 где-то рубля, сколько он стоит, 137, 12... бля, вообще кайф Третий кейс поинтереснее дал, чем четвертый дает, нормально, бывает, да Бля, я, я прям, знаешь, у меня такой ажиотаж, кейс залям, причем его только-только открыли, мне написали вчера, типа, человек, а хочешь записать крутой контент, я такой, а чё? Ну и вот мне вкинули, что будет открытки изоля. Так, 5000 рублей стоит кейс Нифига он не выдал, здесь поинтереснее Он, по-моему, от десятки уже пятак Пятачок, пятый кейс От 10 тысяч рубасов Золотая спираль статрековская Или статрек дух воды Но это неплохо, это 2... 9 тысяч Пойдет Пойдет, выводы закрыты, пойдет Но вот... Пфу, блин, уже даже слов сегодня не могу подобрать. Что это такое? Цените то, что я говорю, что закрыт вывод. Я не знаю, кто-то помимо меня так делает или нет. Ну, блин, кому-то нравится, кому-то нет. Это контент, тем не менее. Вот знаешь, как мы открываем каблу, вот эти сувенирные паки. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Для меня это эмоции, для многих подписчиков это эмоции. А вот это подкрутка, однозначно Ну так не падает, 4К, типа Кейс от 10, он выдал Плюс 10 с плюсом 1000, ну, ну не знаю Вот э, с этим честно, вопрос Тут врать не буду Фух очень интересно сегодня будет Если мы здесь не наберем лайков на этом ролике Ну, реально, я сейчас буду клянчить с вас Кстати, неплохо, этот кейс уже 25к Здесь 7 ну, может быть Такое, да Если этот ролик не наберет лайки Я просто уже, ну, я, я очень разочаруюсь Вашей поддержке Я буду сейчас реально клянчить лайки, потому что контент того стоит 4000, еще один топливный инжектор Блин, что, три раза придется нажимать, что ли? Что это такое? Третье открытие шестого бесплатного кейса В принципе, неплохо Но опять же, я скажу напрямую Здесь чувствуется нотка подкрутки-то ну, ре реально, три раза топливный инжектор. Бля, вилдроп. Ай-яй-яй, но кейс за лям открыть хочу. Сделаю все, что угодно. Естественно, в разумных пределах, но кейс за лямчик откроем. Главное, чтобы шла запись. Седьмой бесплатный кейс. Кстати, подожди, еще раз, шестой от 25, все верно. Седьмой вроде от 50к. Но это, это фигня. Нас ждет еще пол ляма и лямчик. Да, дошли. Вот, ну, вспомнить, все-таки, первое открытие осадок. Вот окей, может быть. Все-таки не стоит забывать-то, что э, на балансе лям, и типа, если чел закидывает лям, может так падать, наверное, без понятия вообще. Ну, в теории где-то, может быть-то. Ну и вот, о чем-то говорил, и уже, а, да, да-да-да, вспомнил-вспомнил. Начинали э, с 1500 на изике, э, дошло все до вот такого. Естественно, не своих, Ну ладно, <laughs> ну ладно, это, это кон Тент. И, кстати, осадки падают. Во, естественно, пролетит. Потому что это кейс за полтишок. Лишь бы я не ошибся. Да, он действительно за 50 тысяч рублей. Восьмой кейс, который дается от Депо в 100 тысяч кругленьких рубасов. Тоже уже сумма... Достаточно, достаточно не маленькая, но выпадает подтвержденное убийство. Да, до этого он нам надавал. Кстати, со звуком могут быть проблемы, поэтому нужно вот так чуть-чуть выкрутить. До этого он нам надавал, и теперь смотри, что делает. И теперь не выдает нифига. Ладненько, прах, ладненько. Нам нужен сегодня крутой дроп. И крутой, естественно, контент. Опять подтвержденное убийство, и это 4000 в студию. Нормально, не пойдет, но... Фиг с ним. Блин, я в ожидании. Я, я просто не могу подобрать реально слов. Статрек, Юспик, нас сегодня просто балуют подтвержденками, но это уже 1099 где-то. Ну, 6, да, вообще ни разу не попал. 100 тысяч. И сейчас вот один из самых таких интересных моментов этого ролика. Кейс за полмиллиона рублей. Не за, а от... Именно купить его. Не знаю, почему купить, когда бесплатно. Естественно, тут дорогие наклейки. Естественно, тут сувенирка Авапа. Будем пробовать. Давай в позу Орла сядем. Надеюсь, счастье радости в жизни она мне принесет. Погнали. Кейс от полумиллиона. Давай, давай попробуем, давай посмотрим. Мы уже его открывали, но <связано> еще раз, потому что здесь по-другому никак. Это 3D Max. А, это 100 трек Огненный 20-30, наверное. Сколько он? 283 куска! Чувствуете запах денег, который не получится вывести? Ну ладно, прикольно. Потешный такой момент, что вот реально выпадает и такой хм, а забрать бы? Они, нельзя, нельзя. Ну, ладно. Неплохо, очень неплохо. На этом, наверное, везение закончилось. С тем учетом, что впереди самый, один из самых дорогих в мире кейсов CSGO. Именно если сайт смотреть, кстати, Байпауэр, ну, 4К где-то. То, блин, ну вот по факту, да, кейс за лям, он не, наверное, один, а самый дорогой кейс на просторах СНГ-проектов точно. А там еще за 10 мультов. Но его никогда в жизни, я думаю, не откроют. Если не добавят туда какие-то шмотки из Real Life. Уже, кстати, нам выпадают iBuyPower и все, мы открыли. По итогу, продав все то, что мы имеем сейчас, давай даже зайдем в контракты. Ой, как много всего. Да, но лучше мы сделаем вот так. Смотри, лямчик. Лям 351, плюс 351 тысяча рублей. А вот мне интересно, если найдется тот человек, который хоть раз в жизни на любой сайт закинет лям, возьмет промик на 30-ку, да, вот допустим, вот этот, или на 35 человек, да, и прорекламирую. Это типа будет уже плюс 300к, то есть у а тебя лимоны плюс еще 300 тысяч. И вы видите, что тысяч 10 с любого сайта. Будет прикольно. Ну что могу сказать? В этом случае Давай чуть-чуть поиграемся И вот это реально один из моих самых любимых Не один из самых, а самый любимый кейс Прикольная тема, типа тут наклейки А я это естественно люблю Поэтому да Самый любимый кейс, кейс для инвесторов. А, Орионы, старшие сержанты и всякий шлак. А, ну, статрек Орионы, хотя, сколько? 7600. Мы ушли, естественно, в минус. Сайт нам выдал, и на этом все, я так понимаю, закончилось. Да, сейчас стабильный минусок будет. Но деньги есть? Почему нет? Я знаешь синий фосфор. Кстати, мы отсюда... Была проверка, вот... Когда предыдущий раз, наверное, мы открывали кейс, и я там вывел синий фосфор. Я его уже продал, кстати, синий фосфор ушел моему подписчику. Он, короче, я расскажу небольшую историю, открывал, знаешь, на этом, на кейс батле, а выбил синий фосфор, и, короче, пишет мне, типа, блин, я вывести не могу, выставить еще раз, я такой, ок. Ну и тут же, естественно, слил. Ну чё, не, давай-ка все-таки чуть-чуть оттянем этот момент, откроем вот такой кейс за 30 тысяч, который 100 штук за раз долбится. Я реально хочу оттянуть эту историю. Оттянуть и оттянуться по полной. Там видел Bloodsport, в остальном Мусар. Ой, сколько много скинов? тысяч рублей. Мало вообще ни о чем. Давай сделаем один апгрейд и пойдем все-таки... Не все скины продались, кстати. И пойдем на уже, наверное... смерть. А, вы поняли, да? Давай сделаем все-таки реально один апгрейд балансом. Что самое дорогое тут есть, мне интересно? Х10. А, вот. Давай-ка мы выберем скины от тысяч рублей. Градиент, статрековский Да, скрафтим Даже не попробуем, а все-таки скрафтим, наверное Так, шанс повыше Чего, 52к я попробуем Шанс повыше, 38% для человека это шанс повыше И он зашел, естественно угу. Так А это немного непонятно почему А, ну 38% Мне почему-то вот я Ладно, здесь зашел а, Я на секунду такой, типа, шанс повыше У меня в голове отложилось, что мы взяли топ шанс Продаем все, что осталось Самый крутой дроп, естественно, коллаж И все-таки, тянуть-то кота не будем И уже откроем самый дорогой кейс На ваших экранах, под ваши оп-оп-аплодисменты Кейс за лямчик Где вы это еще увидите? Хоть и на выданный, но контент Я не вружишь, я не говорю, что закинул сам Да, ну, смешно было бы Ну что, пожелайте мне удачи, счастья, здоровья, удачи, успехов Мы в позе Орла это все делаем Я, знаешь, я даже сделаю вот так вот Ну серьезно Вот, вот так, блин Поехали, а давай-ка вот так сделаем Во, кейс, кейс, кейс, кейс Человеда за лям рублей, нормально, открытие Веб-камер, короче, поехали, кейс за миллион позорла счастья, успехов, удачи Давай Просто вопрос, что реально оно Сможет дропнуть Так Статтрек сколько он? Я думал Минус 500к А чё расстраиваются? Деньги не мои. <coughs> не, ну слушай, сувенирка я, э, хоть и... Я не могу вывести, да, но, тем не менее, вот у меня на превьюках постоянно, знаешь, сувенирная ВП Драгонлор, статрека ВП Драгонлор, человек Мистер Байт, по-другому можно назвать. Э, а, вы же не видите цену! Я думаю, что за прикол? И, типа, первый раз в жизни реально вот это вот, ну, он выпал. И, типа, пофиг, что вывести не могу, но да, это не байт. Реально выпал сувенирный ДЛ за полмиллиона рублей. Я сейчас зашел на Вики, ну, у меня единственный вопрос, почему так мало? То есть, в теории, если вывести этот ДЛ, ну, он же должен стоить дороже. Это сувенирный ДЛ, да, он не стоит полмульта, даже если это закаленный сувенирный, я думаю, он стоит дороже точно. То есть, если вывести, может, это будет, в принципе, стоимость депа, стоимость суммы депа. Блин, можно, знаешь, как сейчас сделать? Я хотел бы, я хотел бы продать его, и, наверное, 800, но не хватит. Просто не хватит, а я сомневаюсь, что сейчас У нас как-то сайт бустанет, да, пробуем Буст инвентарь открыть, но он же просто будет сливать Но тем не менее, блин, кейс Залям, мы это сделали <клёх> Да, это Фантики, ну, блин, почему нет Мы его открыли, я люблю подобный контент И это, кстати, волны, бля, стой, найс 84К, вообще неплохо а вот сейчас вообще неплохо, ну, до мы уже мы не дойдем, это 200 кусков еще надо. Короче, блин, мы это сделали вот единственное, что я хочу сказать. И огромное вам спасибо за поддержку. Вывод, не вывод, блин, да это контент, когда вы это уже поймете. И адекватно-то люди понимают, что да, ну типа, если бы мне не выдавали, да не закинул бы я лям ради этого кейса. Ну реально, вот сейчас выпал сувенирная ВП, да, за 500к. Блин, но прикинь, закинул бы я лям. И если реально это какая-то закаленка сувенирная, я все-таки че-че чекну цену, и типа, продать его еще в минус, потому что по моменталке я всегда продаю, и сувенирку мало, ну, много может покупать. Ладно, короче, продать, но геморройно достаточно, и типа, все, минус, э, там, даже... 400-300 тысяч, это ощутимо. Поэтому не было бы фантиков, не было бы вот такого кейса. Я надеюсь, вы это все прекрасно понимаете. Сейчас еще раз попробуем зайти на Вики, надеюсь, получится, посмотрим цену сувенирных всех Дейлов. Ну не, ребят, мы окупились бы. Мы окупились бы, если бы вывели его, у меня был бы открыт вывод, потому что закаленный Дейл сейчас стоит миллион, миллион рублей. А хотя, подожди, сувенирки давай посмотрим. Вот они. Ну да, он стоит лям. То есть, вот вам цену, он стоит лям. При выводе это был бы миллион рублей. И уже было бы реально интересно. Потому что, ну, дел за лям вот это уже ощутимо. А котовица 14, вот она стоит 1,6. В любом случае, всем еще раз спасибо. Получается, и Дебба купили. Но, ладно, нет, купили бы не купили, это нужно все проверять. Чем я заниматься не буду. Таких денег я не хочу тратить на кейсы. Нет, это жестко. Еще раз всем спасибо, был человек, надеюсь, лайки все-таки прожмете, негатива будет мало, это развлекательный контент, в первую очередь, и я тут не вру. Здесь мы говорим правду, до новых встреч, пока-пока.